Добрый вечер, на связи Максим Петров. Я рад приветствовать всех участников э, игры InvestCity 2.0. Хотелось на самом деле просто пообщаться, поговорить по поводу того, что такое инвестирование, правильное инвестирование, в чем его различие, об основных мифах, э, об основных действиях по поводу инвестирования, каким образом можно то, что вы делали в игре, перевести в реальную жизнь. Э, поговорим вот непосредственно об этом. Я буду делиться исключительно своим опытом, я буду делиться исключительно своими наблюдениями, я буду делиться того, теми вещами, что лично мне дает инвестирование, когда оно мне стало что-то давать, что именно оно дает. Я поделюсь, кому интересен вот мой опыт, мои наблюдения, как человек, который с 2005 года занимается и самостоятельным инвестированием, и является, являлся... В прошлом, да, являлся консультантом очень состоятельных людей, то есть, то, что, соответственно, я подразумеваю под инвестирование и чем инвестирование не является, или что не является инвестированием. А поговорим о том, как стать успешным инвестором. А здесь, конечно же, будем говорить о успешности, ключе определенных дорожных карт, да, то есть определенных посылок, определенных отношений к капиталу, к деньгам, что позволяет именно стать успешным инвестором. Конечно же, я развенчаю пять основных мифов, которая и призвана была развенчить игра, и просто непосредственно эти мифы укажу, дам свои какие-то определенные комментарии, своего собственного опыта. Ну и если у кого-то возникает вопрос, что делать дальше, как перевести а, данную... Стратегию, которую вы применяли в игре, в реальную жизнь. То есть у меня тоже есть, соответственно, для вас вариант, что можно сделать дальше, куда вы можете дальше двигаться, по какому пути. И я обязательно об этом поделюсь. Что у нас является инвестициями? Инвестициями – это размещение капитала. Ну, то есть заходим просто в слова, что и толкование. Что является инвестициями? Инвестиция – это размещение капитала с целью получения прибыли. Все. Просто. Инвестиции – это денежные средства, ценные бумаги, но имущество, в том числе имущественные права, иные правами еще денежную цену, вкладываемые в объекты предпринимательской деятельности в целях получения прибыли или достижения нового полезного эффекта. То есть, если вообще упростить понятие, что такое инвестиции, у вас есть капитал. Что такое капитал? Это деньги. То есть, не надо усложнять, да? То есть, да… Само понятие, сама экономическая теория, она более широкая. Но если брать людей, которые просто живут, работают, которые продают свое время для того, чтобы получать деньги, соответственно, если мы говорим об их капитале, то капитал это наличные денежные средства, которые он может разместить. И вот инвестиции, инвестиционная деятельность ⁇ это сам процесс размещения вот этого свободного капитала в объекты предпринимательской деятельности с целью получения самовозрастающей стоимости. Это очень важно понимать. Я скажу, что для чего мне инвестиции? Ну, то есть, во-первых, инвестиции дают свободу. То есть, когда у меня стоял вопрос о том, оставаться на работе или нет, то есть у меня есть ребенок, у меня есть семья, я никогда не покупал недвижимость в России, там для этого есть определенные свои собственные выкладки, да, профессиональные, много сделанные. Сейчас на этом, наверное, останавливаться я не хочу, недвижимости не было, и поэтому получается, что недвижимость в аренде. Семья есть, и очень важно иметь стабильный доход. Да? То есть есть какие-то обязательные, достаточно крупные ежемесячные платежи. И поэтому инвестиции дают свободу. Свободу, связанную с тем, что э, я хочу быть, как минимум, уверен в завтрашнем дне, я хочу иметь определенный пассивный источник дохода, который бы не, не зависел от того, работаю я или не работаю. Мало того, отличие капиталиста, ну, то есть как если подходить к формации капитал, капиталист, да, общественно-экономических формаций, материалистическая диалектика Маркса, он всегда говорит, есть э, эксплуатируемый класс, и есть эксплуататоры. Эксплуататоры те, на кого работают все, а кто работает на эксплуататора, то является эксплуатируемым классом. То есть вот как еще один лайфхак, можете для себя зафиксировать, как понять, являетесь вы капиталистом или нет. Если вы продаете, чтобы купить, вас эксплуатируют. Если вы покупаете, чтобы продать, то в этом случае вы капиталист. Инвестирование, оно позволяет спать спокойно, да, и знать, что в случае, если что-то произойдет, я могу там покинуть страну, и у меня есть подушка ликвидности, которую я могу, которую я могу воспользоваться на случай, если... Э если что-то здесь будет прям вообще экстраординарное. Что у нас там надумало правительство, кризис в стране, не кризис в стране, кризис в мире, не кризис в мире, потому что даже если происходит мировой кризис, то есть он в любом случае происходит, кого-то касается в первую очередь, да, кого-то во вторую, кто-то быстрее восстанавливается. Соответственно, если у тебя глобально диверсифицированный портфель, то в принципе все это сглаживается да, глобальными инвестициями. От того, что денежные средства, которыми я обладаю, когда-то в прошлом, я вложил в объекты предпринимательской деятельности с целью получения самой возрастающей стоимости. И эта самая возрастающая стоимость, она в настоящий момент выполняет всего лишь две функции. Во-первых, она сама по себе возрастает. Во-вторых, она дает пассивный доход, который я могу забирать. И это не уменьшает размер моего инвестиционного капитала. Инвестиции позволяют сейчас, вот с развитием интернета, с развитием технологий, Имея всего лишь 2-3 тысячи долларов, вы можете открыть брокерский счет и вы можете покупать компании Китая, США, Индии, Японии, Германии, России, Бразилии. Вы можете самостоятельно не выбирать эти компании, вы просто можете купить индексные фонды, которые инвестируют в это. Да? При этом у вас будет глобальная диверсификация. То есть, понимаете, деньги, они же точно как и закон сохранения энергии. Ничто не приходит из ниоткуда, ничто не уходит в никуда. То есть, если где-то кто-то деньги теряет, они все равно всплывают где-то в другом месте. Когда у вас есть диверсифицированный инвестиционный портфель, вы должны понимать, что если у вас где-то будет он убывать, он обязательно где-то будет пребывать. Но это законы природы такие, да, закон сохранения энергии. И деньги тоже, в принципе, этим законам следует. И самое главное, что дают мне еще инвестиции, это возможность отдавания. Это позволяет общаться с вами, поддерживать для этого инфраструктуру, позволяет создавать продукты информационные, позволяет иметь потрясающую команду, которая мне помогает это делать, создавать, При, принимать решение платить в том числе и хорошую зарплату. Да, и тоже инвестиции мне позволяют это делать и самое большое что мне очень нравится что отзывается заниматься благотворительностью развитие человеческого капитала в моей семье как раз таки идет вот именно через благотворительность через помощь там, родителям но ну, это сыно-виток и через возможность там, порядка ну, от 600 до полутора миллионов рублей в месяц направлять денежные средства на благотворительность Чувствуешь, что дышишь, чувствуешь, что живешь, да, и когда у тебя вот это вот все в комплексе, то понимаешь, что, в принципе, инвестиции – это круто. У каждого человека в определенный момент времени, не человека, а вроде каждого человека, да, род – род имеется в виду, фамильное наследное дерево, появляется человек, который выбивается из толпы, достигает успеха, зарабатывает денег. Да? Ну, то есть что-то такое происходит, что в определенный момент времени он оказывается в нужное время, в нужном месте, с нужными качествами на тот момент. И у него денег становится достаточно много. И вот а, вся индустрия а, управления благосостоянием за рубежом она базируется на этих основах, связанных с тем, что когда вот человек создал этот капитал, дети его более или менее приумножили, внуки полностью растратили, а правнуки вынуждены выходить снова в башмаках деревянных. Да? То есть капитал не доживает, капитал разрушается. И поэтому создаются династии. Поэтому есть концепция богатства семьи, и этого никогда не произойдет, если вы будете следовать одной простой концепции. Деньги не являются самоцелью, деньги дают возможность, финансовый капитал – это базис, на котором основано, на котором возможно создание и развитие интеллектуального капитала семьи. То есть даже мои потери, которые всегда, ну, то есть у меня было там три потери – Почему я быстро восстанавливался, то есть почему я достаточно быстро приходил к тому уровню, который был до падения и выходил на новый уровень? Потому что прокачанные мозги были, потому что опять-таки это сделали сначала моя бабушка с моим дядей, потом это сделала тройка диалог, потом я начал это делать уже осознанно самостоятельно, то есть прокачивать свои собственные мозги. Второе – когда вы создаете и развиваете интеллектуальный капитал, для чего это нужно? Для того, чтобы развивать человеческий капитал. А человеческий капитал – это количество членов вашей семьи, счастье каждого члена семьи, здоровье каждого члена семьи и духовность каждого члена семьи. И когда вы понимаете, что деньги не являются самоцелью, а деньги вам нужны, это ресурс для того, чтобы развивать мозги для себя самого и для своих детей, и для своих племянников племянниц, а для чего им развивать мозги? Чтобы они занимались любимым делом, чтобы они грамотно инвестировали, чтобы они получали определенный пассивный рентный доход, и они себя реализовывали в том, что у них отзывается, что им нравится. Потому что в этом случае они будут заниматься любимым делом, которое у них получается, и которое, за которое люди будут готовы платить. То есть в третьем поколении я уверен, что мой капитал, который я создал, да, то есть там, не знаю в роду Петровых, да, я создал этот капитал, и я знаю, что если я буду вкладывать в мозги своих детей троих, то никуда это не денется. Да? То есть они смогут этим капиталом распорядиться грамотно, и я им передам систему, чтобы эта дача только развивалась и не падала. Вот для чего мне нужны инвестиции в список Forbes, кто самые богатые люди являются. Все они являются инвесторами, и нет ни одного, кто не является не инвестором. Ребята, я просто вот хочу, чтобы вы понимали. Одну простую вещь, если вы хотите стать богатым, вы обязаны стать инвестором. И это без вариантов. Другой вопрос, что инвестором вы можете стать в двух направлениях. Вы можете создать или что-то свое, как, допустим, тот же самый Безос, Гейтс, Джобс, Цукерберг, да, то есть наши все олигарки. Вы можете создавать, пытаться создать что-то свое. Но просто путь, который нужно затратить от этапа идеи до реализации, чтобы стать богатым, он достаточно большой. Это потребует очень много вашего личного времени. Это потребует очень много ваших личных ресурсов, которые будут вложены всего лишь в один объект предпринимательской деятельности. То есть не будет никакой ни глобальной диверсификации, ни странного диверсификации, ни по риск профилю не будет диверсификации. Вы не сможете, открывая собственное дело, сказать, что оно надежное. Потому что там будут определенные риски. Поэтому лично мой путь, которому, которым я шел, это не значит, что он правильный. Это путь, который принял я для себя. На основе того, как я видел, что богатеют другие люди, мои клиенты, в, когда я был в сфере инвестиционного консультирования. Я понимал, что стабильность этих людей, да, создать много денег, Возможно, когда ты подаешь, попадаешь в струю, то есть когда ты создаешь новый продукт для рынка, да, то есть создал iPhone Apple, круто, да, то есть iPhone вытянул его там в лидеры рынка. А создал Цукерберг Facebook, круто, да, то есть что-то новое такое, чего до этого не было. Просто вот этими историями успеха полна социальная сеть, полный интернет, полны книжные полки, все пишут об этом успехе, но никто не пишет об ошибках выживших. Никто не пишет о том, какое количество людей пошло в эту историю и потерпели крах, и стали банкротами, и не смогли восстановиться. Поэтому я для себя сделал вывод и стратегию той, которую, которой следовал Уоррен Баффет, которого состояние является третьей в мире. Да? Не первое, не Amazon, сори. Но тем не менее капитализация Berkshire Cadway превышает там, 650 миллиардов долларов, что тоже в принципе неплохо. И сделано это было в, в относительном периоде, да, то есть в эпоху, ну, за жизнь одного человека. Да, он старичок, но при этом, получается, он занимался этим делом с 22 лет, но дожив до пенсии, он сколотил себе капитал. И самое главное, этот капитал более спокоен, более стабилен, нежели чем тот капитал того же самого... Безоса, да из Амазона, или Гейтса да, из Майкрософта, потому что у него капитал завязан все-таки на одной какой-то истории, которая да, заняла лидирующие позиции в мире. А у Баффета это целый портфель из лидеров. И поэтому лично я для себя решил, да, что я в своем пути, в своих движениях, я, во-первых, а однозначно являюсь инвестором. Вообще без вариантов. Если вы не приняли решение, что вы будете инвестором, ребят, вы не будете богаты. И если вы хотите быть успешным инвестором, у вас не должно быть никаких ожиданий, но у вас должна быть готовность к любым неожиданностям. Когда мы говорим, что отличает богатых, друзья, от бедных, как вы считаете, что тот недостающий кусочек, тот 1% чего-то того, что делают богатые, но не делают бедные, это всего лишь действие, кто-то читает Наполеона Хилла, а кто-то берет и внедряет. Кто-то слушает меня на ютубе, посещает бесплатные вебинары, а, я не знаю, там играет в игру. Когда я ему говорю, сделай действие, связанное с тем, что получи информацию, да, информация платная, вопросов нет. Но, по крайней мере, ты в этой информации поймешь, какие действия тебе нужно совершить для того, чтобы ты... Стал инвестором, успешным инвестором. Действия, которые совершил я, причем действия, которые совершил я самостоятельно, которые перевели меня к убыткам, бешеным убыткам. Я их знаю, и я тебя готов обезопасить от этих действий. Только проверенные действия, которые работают не только у меня, а вот работают у остальных. Соверши это действие. Итак, давайте поговорим о мифах, которые часто мне приходится слышать, которые которые люди всегда вот используют, начиная инвестировать, хотят заработать быстро и просто заработать деньги. Ну, то есть здесь вопрос заработать быстро. Я могу сказать, что заработать быстро, ребят, я отвечу, наверное, вот такой вот фразой. Пусть она будет немного грубовато, но у кого-нибудь она улыбнет. И поэтому в следующий раз когда у вас возникнет вопрос, а скажи, Максим, или там еще какой-нибудь гуру, да, это тоже один из мифов, попытка найти гуру, там, чашу священного грааля, скажи мне, куда вложить деньги, чтобы по-бырому срубить, быстро и легко можно получить только то, что написано на слайде, да, для да, остального наберитесь терпения. И здесь мне очень круто отзывается вопрос, концепция Ворона Баффета, да, то есть Бафет заявляет о том, что, ребят, даже если вы сделаете беременными 9 женщин, вы не родите ребенка за один месяц. Инвестирование требует времени. На рынке инвестиций вопрос доходности и риска – это даже не прямая зависимость. Это зависимость по экспоненте. Следующий миф, о котором хотелось бы поговорить, это все пытаются найти... Чашу такого священного граля, как я это называю. И, знаете, это от, из разряда. Вот я найду какого-то умного... Ну, то есть это может быть человек, это может быть какая-то программа, это может быть что-то такое. Но, знаете, вот извечное желание русского человека лежить на печи, ничего не делать, щелкнуть пальцами, и у тебя все реализуется. Да? То есть отдать деньги в доверительное управление, купить какого-то робота торговую систему, который будет торговать и приносить мне на автомате денежные средства. Не знаю, там, какой-нибудь Форекс найти трейдера, который будет непосредственно там торговать и за за какую-то комиссию бешеную будет, в принципе, приносить прибыль. Ну, то есть вот стремление найти некую такую э, чашу священного грааля, наверное, я это назвал, кто-то будет делать мне деньги. Не будет такого, что вы что-то сделаете один раз, и это всегда будет работать, и будет работать эффективно. Любой механизм, он изнашивается, любые инструменты, они бывают актуальными, бывают неактуальными. Ну и заключительный миф, да, о котором бы хотелось упомянуть, для инвестирования нужно много денег. Вот, вот уж миф так миф, да, который просто постоянно, на каждом шагу встречается. Какой смысл вкладывать тысячу рублей или там пять тысяч рублей? Да? Ну, заработаю я там 20%, с пяти тысяч 20% это тысяча рублей. чем мне с этой тысячи делать? Ну, просто, ребят, для понимания, что такое пять рублей? Пять рублей – это вы можете купить как минимум две акции. Ну, я, давайте поговорим про российские. Акцию Сбербанка и акцию Газпрома. А акция Сбербанка. Что такое акция Сбербанка? Во-первых, это объект предпринимательской деятельности, создающий прибавочную самовозрастающую стоимость. Вы становитесь инвестором-капиталистом раз. Тема закрыта, для этого нужно там, 2300 рублей условно, минимальный лот, чтобы купить Сбербанк. Вы становитесь акционером Сбербанка. мало того, для российского частного инвестора буквально, по-моему, год назад Сбербанк запустил... Боевой, биржевой поевой инвестиционный фонд индекс МВБ то есть что это такое? Имея всего лишь 250 рублей, купив данный биржевой фонд, вы покупаете акции всех российских компаний, которые торгуются на российском рынке. Последний миф, о тоже хочется упомянуть, да, инвестиции – это трейдинг. То есть это нужно постоянно покупать, продавать, это какая-то фондовая биржа, там какие-то есть чуваки, они что-то кричат, машут руками. Ребят, все на самом деле гораздо спокойнее, гораздо… То есть инвестиции – это не равно трейдинг. То есть люди путают инфраструктуру биржи, трейдинг с инвестиционной деятельностью. Давайте я скажу, что нужно сделать в первую очередь, чтобы быть именно успешным инвестором. Мы нарисуем эту дорожную карту. Первое. Провести ревизию собственных обязательств, сократить сдержки на кредит. В конечном счете на все это нужно для того, чтобы направлять больше средств на инвестиции. Чтобы мы могли там не 2000, не тысяч рублей, а сумма средств, которые мы можем направлять на инвестиции, наш инвестиционный капитал, был больше. Да? То есть чтобы эффект базы, так называемый, был более высокий. И чем раньше вы это начнете, тем лучше. Следующее – это определите уровень жизненного цикла инвестора, то есть в каком уровне жизненного цикла вы находитесь. Когда вы определяете уровень жизненного цикла и финансовые цели, свои, собственно, как итог, вы составляете личный финансовый план. А когда составлен личный финансовый план, и у вас есть, вы оптимизировали свои расходную часть, да, вы начинаете смотреть, а где же у вас зарыты активы, да, то есть где они используются эффективно, где они распользуются неэффективно. Для этого вы, проведя ревизию обязательно оценивайте собственные активы и сокращайте издержки. В этом случае что получается? Вы, получается, находите замороженные деньги, когда оцениваете собственные активы, какую рентабельность они непосредственно несут, что с этим непосредственно может быть, какие альтернативы. Эти альтернативы, соответственно, вставляете в модель личного финансового плана и моделируете. Да? То есть в зависимости от того, сколько у вас будет направлено активов в ваш личный финансовый план, как быстро вы достигнете своих личных финансовых целей. То есть это можно там, прийти кому-нибудь, заплатить за это от 50 до 100 тысяч рублей в Москве и вам рассчитают. А можно, в принципе, сделать в рамках проекта Max Capital, да, всего лишь там, за какие-то 10 тысяч рублей. Причем делать это самостоятельно научиться и иметь такую возможность делать это всем, своим близким, сестрам, братьям, мамам, папам, мамам, папам, супругам, да, то есть и детей в дальнейшем этому обучить. Следующий шаг – распределить капитал по видам, то есть есть капитал, который инвестируется консервативно, нужно его рассчитать в зависимости от ваших трат Страны, где вы работаете, отрасли, в которой работаете, наличие или отсутствие недвижимости, наличие или отсутствие иждивенцев, возможности появления иждивенцев в ближайшие 5-10 лет, рискованности работы, да, работы мужа ну, каждого из супругов, детей, поддержки детей, да, то есть просто рассчитывается доля консервативных инструментов финансовой безопасности и доля инвестиционного капитала, то есть и распределить капитал по видам этого рискового капитала, агрессивного прироста, да, и стабилизационный фонд. Отобрательные инвестиционные инструменты, которые как раз-таки в каждом из видов капитала совершенно разные инструменты. Одно дело, когда это какая-то консервативная часть, и куда ее нужно направлять, в том числе по валютному риску. И другое дело, это агрессивная часть долгосрочного прироста капитала, которая позволит сделать капитал позволяющие удовлетворить те потребности, о которых мы говорили вначале, и открыть брокерский счет. После того, когда проделана эта работа, вы открываете брокерский счет и начинаете инвестировать. И сложного, поверьте мне, друзья, в этом абсолютно ничего нет. Следующим шагом является регулярно направлять капитал на инвестиции, ребалансировать портфель хотя бы раз в год, то есть смотреть, что происходит с вашим капиталом, делать ребалансировку. Там, где появился доход, переводить часть в консервативную стратегию, а если наоборот рынок упал из консервативной части, переводить в рисковую. То есть, ну, ребалансировка портфеля да, осуществляется. Ну и провести, естественно, глобальную диверсификацию по различным странам, чтобы увеличивать и защищать свой собственный инвестиционный капитал. То есть, действие по увеличению защиты своего инвестиционного капитала. А следующим шагом является увеличивать активный доход через развитие мозга. Да? Через то, что ты берешь ответственность на себя, создавая все больше и больше ценности, повышать уровень знаний и навыков, оценить уровень рисков и составить план «Б». Да, то есть в случае, если реализуются какие-то… провести оценку рисков, которые подвергается твоя семья, твой финансовый капитал семьи. И, соответственно, в случае их наступления, как ты будешь реагировать. Если вы хотите стать успешным инвестором, вы обязаны будете это сделать. Вы должны начать инвестировать. И это неизбежно. И вопрос в том, что а, если вы хотите становиться богатыми, вы эти действия будете совершать. Если бы я сам себе в 2005 году хотел преподнести пять основных уроков, чтобы это были за уроки? И на основе этого появился экспресс-курс в рамках экспресс-курса начинающего инвестора, есть пошаговый алгоритм. Что вы получаете? Ну, я, есть презентация, вы всю эту презентацию получите, есть, соответственно, сайт, на котором более подробно это все описано. Давайте остановимся на основных тезисах, да, то есть на основных бенефитах, что вы получаете на каждом из уроков. На первом модуле это, соответственно, вопрос более подробно про инвестирование. Да, то есть одно дело с вами поговорить в свободном режиме и попытаться выдать очень много полезности на протяжении двух часов. То есть на первом блоке мы разбираем в принципе, что такое инвестирование, что такое капитал, мифы, о которых начинают начинающие инвесторы, теряют деньги – про криптовалюты там я немножко касаюсь как быстро определить стоит вкладывать деньги в конкретную компанию или нет то есть это вот именно на первом берегу а на втором курсе соответственно это почва под ногами то есть говорим про финансовую безопасность про стресс-тесты сколько в действительности нужно денег для достижения финансовой безопасности ключевые принципы финансовой безопасности почему не нужна доходность вообще в этих инструментах Зачем как следует защищать свой капитал от себя самого, потому что мы самый большой враг, кстати, своему инвестиционному капиталу. И как обезопасить ваши деньги от вообще каких-либо посягательств третьих лиц. Это очень важно по поводу того, людям, которым важно быть уверенным в завтрашнем дне и то, что ваши планы ничего не нарушат, и вы свой личный финансовый план непосредственно достигнете. А на третьем модуле – это про финансовую свободу. Мы говорим, какие инструменты позволяют получать доходность от 30 до 50% годовых. Рассматриваем 6 инструментов рискового инвестирования, где найти пользоваться свежей информацией, где брать эту информацию, как, в каких пропорциях следует формировать свой инвестиционный портфель, и создаем источники пассивного дохода. Четвертый модуль – это космические скорости высокорисковое инвестирования свыше 60%. Да, есть такие инструменты. Я тоже такие инструменты использовал. И там вот как раз подробно про то, с какими рисками это связано, и какую доходность можно получать. Ну и э, бонусный такой, наверное, пятый самый бомбический э, урок – модуль про квантовый скачок. Как вообще в принципе, что лично у меня – привело к смене моей парадигмы и люди увеличивают активный доход минимум там на 30-50 процентов в год обычно это получается за полгода на сто процентов увеличивается уровень активного дохода и именно про это говорим уже на четвертом модуле да то есть он один стоит наверное только ради его можно брать покупать экспресс-курс начинающего места ну и бонусный модуль дорожная карта уже начинающего инвестора на основе того тех знаний, которые вы непосредственно получили. У меня есть понимание, совершение каких действий может привести к выходу на такой уровень. У меня есть, потому что я его прошел и я это получаю. Если вы хотите, чтобы я этими знаниями делился, начните с экспресс-курса начинающего инвестора. Начиная от того, что у вас действительно деньги будут зарабатываться легче, их будет становиться больше, заканчивая тем, что вы будете понимать, как обращаться с инвестициями. Вы начнете путь. От бедности к богатству. До свидания, удачи, всего самого хорошего. Пока-пока.